Привет, друзья! Прошло уже более двух лет, как я начал вести свой YouTube-канал. Теперь пришло время рассказать небольшую историю о своей жизни и о том, как я начал заниматься строительством. Родился я в СССР, даже успел побыть октябренком в обычной семье со средним достатком. Мама у меня работала медсестрой, отец работал на заводе. Ходил в обычную среднюю школу в провинциальном городе, в Башкирии под названием Билибей. С детства всегда у меня была мечта, как и у всех мальчишек, стать космонавтом, управлять космическим кораблем, сделать что-то грандиозное, масштабное. У меня был математический склад ума, мне нравились такие предметы, как физика, математика, геометрия. И я принял решение поступить в авиационный вуз у нас в столице Башкирии, в Уфе. Вот, собственно, и я готовился в школе и поступил. Авиационный университет я заканчивал в 2006 году. Далее мне сделали предложение поступить в аспирантуру. Проучился я в аспирантуре три года, но не закончил. Зато я сделал несколько разработок, международные патенты по обработке металлов давлением. Далее мне хотелось как-то реализоваться, зарабатывать деньги, большие деньги, да, так скажем, и я переезжаю в Сочи где именно начался бум строительства Олимпиады. И я начинаю заниматься кровлей. Успешно реализовав несколько кровельных монтажных работ, мне захотелось перейти к более масштабному строительству. То есть от нулевого цикла до завершающей стадии. И таким образом я стал прорабом, подрядчиком и строил дома от начала и до конца. В процессе мне захотелось развиваться и перейти уже к полному девелопменту строительных объектов. То есть не только строительство включать, а уже и маркетинг, реализацию и продвижение. За более чем 7 лет мы построили более 10 проектов, домов. Я набрался опыта, научился создавать классный продукт. И мне захотелось сделать что-то уникальное, новое, технологичное, реализовать свои детские мечты, возможно. И я пришел к своему авторскому проекту. С детства я увлекался космосом, технологиями. Мне всегда было интересно, что творится в мире за пределами нашей планеты, за пределами Солнечной системы. И свои, наверное, увлечения детства, свои познания я решил реализовать в строительстве в том деле, чем я сейчас занимаюсь. И я хотел принести огромную полезность человечеству, цивилизации. В процессе реализации первого комплекса в стилистике планеты Земля мы внедрили такие технологии, как система использования дождевой воды, фотоэлектрическая солнечная система. И у нас получился такой классный, уникальный комплекс, уникальный продукт, который пользуется спросом на рынке жилищного строительства. Далее мы упаковали всю эту концепцию девяти планет, и каждый комплекс будет построен в стилистике одной из планет нашей Солнечной системы. В каждом комплексе будут внедрены наши уникальные ресурсосберегающие технологии. Друзья, мы современная, динамичная, развивающаяся компания. Мы одни из первых стали на путь внедрения ресурсосберегающих технологий. И, конечно же, для реализации нашей концепции девяти планет нам нужны инвестиции. Что я предлагаю для инвесторов, которые решили вложить свои средства, свои деньги в наши уникальные жилые комплексы? Первое, конечно, это высокая маржинальность, высокая доходность и продукт, который пользуется спросом на рынке. Второе. Однажды попав в наш клуб инвесторов, в наш пул инвесторов, так скажем, да, вы будете пользоваться уникальным преимущественным правом покупки и специальными ценами для наших инвесторов для нашего клуба инвесторов третье конечно же это э, вложение средств в будущее в уникальные технологии которые которым человечество и цивилизации так нуждаются четвертое э, это коллекционирование то есть вы можете приобрести квартиру на уране на плутоне на меркурии и так далее то есть вместе с нами и мы вместе с вами будем колонизировать планеты Солнечной системы. Это далеко не все мои планы, но о них в следующих выпусках. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Увидимся в следующем видео.